Что даже после полива или дождей, вот эта слизь, которая блокирует споры, она, в принципе, сохраняется. Она очень стойкая к смыву воды, то есть ни дожди, ни поливы не остановят положительный эффект блокировки. Я их чуть чуть потолкал, мне нравится. А так они уходят, э, так сказать, и там выискают еще пищу себе всякую. Видно, вот, возможно, видно, блестит. Вся эта зелень полностью впиталась, вышнюю слить. И заблокирована. немножко подсохнет, и можно поливать так внизу мице растет а вот сверху перегрелся и на поверхности э, пенька выбила выбли из триходермы мне очень заразная я вот решил ее таким образом блокировать пустил по ее на ее поверхность слизняков. Они там что-то себе ищут, выискивают. Но главное то, что они блокируют своей слизью споры. И она больше не пылит и локализуется. Слизь, когда высыхает, блокирует споры. Мы можем ее вот так подвинуть. Вытереть ее губкой, Нанести слой. Естественный слой, блокирующий эту заразу. Рекомендую всем.